Состоит программа из 5 уровней. Вот в таких пропорциях распределяются доходы. За каждую личную рекомендацию, без ограничений, вы зарабатываете по 250 рублей. За рекомендации, сделанные уже вашими приглашенными, это для вас второй уровень, вам начисляется по 50 рублей. С третьего уровня также по 50, по 70 с четвертого и по 80 рублей с пятого уровня. Как правило, на нижних уровнях, за счет геометрической прогрессии людей гораздо больше, поэтому и выплаты увеличиваются именно к нижним уровням, что дает вам больший доход. Причем, как только на любом уровне происходит оплата, деньги моментально поступают на ваш личный кошелек в платежной системе. Поэтому здесь вам даже не придется делать запрос и ждать вывода, Все в автоматическом режиме. Деньгами вы распоряжаетесь сразу. Это также относится к вопросу надежности и долгосрочности самого проекта. Денег мы не храним, процентов не выплачиваем, математически все прозрачно, поэтому нет абсолютно никакого смысла закрывать проект. Вот в этой анимации показан пример дохода за первый год, если каждый в среднем делает всего 3 рекомендации в месяц. А учитывая ценность всей коллекции по сравнению с низкой стоимостью доступа, согласитесь, что это не составит особого труда.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 что оплатили доступ, какие-то ваши мысли, пожелания. И плюс, как только вы начнете получать доход по партнерской программе, напишите еще один отзыв, действительно ли все работает, как заявлено, что деньги автоматически поступают на ваш личный кошелек. Чем больше будет отзывов, тем больше, в том числе и ваших приглашенных, примут решение оплатить доступ к коллекции и, соответственно, тем больше будет ваш доход. Поэтому не поленитесь, оставьте отзыв, это будет лучше для всех. Ниже есть раздел, кому можно рекомендовать коллекции. Возможно, кто-то найдет для себя подсказки. И еще ниже раздел с контактом. Если что-то непонятно, если есть вопросы, пишите, во всем поможем. Но, естественно, перед тем, как писать, ознакомьтесь вот с этим разделом. А здесь есть ответы на большинство вопросов. Зарегистрироваться можно, нажав на любую из кнопок. Здесь простая регистрационная форма. Я сейчас напишу тестовый, а вы пишите ваши реальные данные. Ваш логин, имя, фамилия. Придумывайте свой пароль. Особенно будьте внимательны при заполнении электронной почты, потому что в целях безопасности она будет защищена от самостоятельного редактирования. Дальше вводите символы с картинки. И затем нажимаете продолжить. Сразу же видим раздел оплаты. Вот здесь чуть ниже есть итоговые суммы оплаты вместе с комиссией платежной системы, смотря каким способом будете оплачивать. Допустим, выбираем банковские карты. Оплата происходит через сервис Мегакасса. Обратите внимание, что здесь есть такое малозаметное окошко, где нужно поставить галочку, чтобы согласиться с условиями. Затем нажимаем перейти к оплате. А здесь тоже стандартная процедура. Заполняйте данные вашей карты, ее номер, затем срок действия, код из трех цифр, которые указаны на задней стороне карты. Продолжить. Вам на телефон высылается смс-сообщение с паролем, то есть вы берете свой телефон, проверяете смс, которая пришла, и вводите пароль вот в это поле, чтобы подтвердить списание денег. Перевод завершен и нажимаете вернуться на сайт. Все, ждем буквально пару секунд и доступ к коллекции у нас активирован. Видим сообщение с поздравлением. В этом же разделе структура в партнерке вы будете видеть все пять уровней вашей партнерской структуры, если, конечно, будете рекомендовать коллекцию. Причем здесь будут отображаться только те, кто оплатил доступ, а вот в этом разделе, все мои приглашенные будут отображаться все, кто зарегистрировался по вашей реферальной ссылке и оплативший и пока что не оплативший. Сразу же подпишитесь на обновление коллекции и вместе с подтверждением подписки вам придет ссылка на PDF-версию коллекции, которая также очень удобна в использовании и которую вы сможете скачать к себе на компьютер. Про отзывы я уже говорил, не поленитесь написать, это пару минут, а польза будет для всех. И, конечно же, теперь вам открыт доступ ко всем материалам. Заходите в любой раздел. И вот видим ссылки на материалы, которые и были заявлены в содержании коллекции. Дальше, теперь, что касается реферальной ссылки. Переходим в личный профиль. Чтобы ее получить, нужно указать номер кошелька, на который в дальнейшем вам будут автоматически поступать деньги по партнерской программе. Доступны четыре варианта. Это Яндекс Деньги, «Яндекс.Деньги», «Этвкэш», Payer или Kiwi. Вы можете указать один из этих кошельков, который для вас наиболее удобен. Причем, неважно, какими способами будут оплачивать люди в вашей структуре, со всех пяти уровней деньги вы получаете на указанный кошелек в полном объеме, то есть без вычета комиссии. Выбираете нужный вариант, например, Яндекс Деньги, Заполняйте его вот в таком формате, все без пробелов. Я просто сейчас возьму номер из примера, но вы, естественно, указываете свой номер.